Смазку для редуктора будем делать сами. У нас есть такое трансмиссионное масло ТАД-17 и Литол. Размешаем эти две смазки вместе, чтобы получилась такая вязкая, не сильно густая и не сильно редкая смесь, чтобы можно было набрать ее в шприц и легко вдавить в редуктор электротриммера. Смешали. Получилась такая, как густая сметанка. Смесь. Ну, приблизительно один к одному. Сейчас будем заправлять в шприц. Чтобы качественно заправить смазку в редуктор, нужно его открутить, снять. Потому что полное заполнение не получится, не даст воздух. А, а затем... Открутим вот этот вот болт, через него будет поступать смазка, выдавливаться из шприца. Ну а чтобы снять, нужно открутить вот эти три болтика. Все, а смазку мы наполнили смазкой 20-кубовый шприц и одели трубку. Ну я не знаю откуда эта трубка, наверное с системы. Смазка такая не сильно редкая Не сильно густая Сама класс, выдавливается хорошо из шприца Будем наполнять Сняли редуктор Сейчас будем вот это отверстие запрессовывать шприцом в смазку До тех пор, пока она не вылезет Вот с этого отверстия смазки вошло в редуктор 10 кубиков вон она показалась полный редуктор сейчас будем смазывать вал остальные 10 кубиков которые оставались в шприцу пошли на смазку вала вот этот вал вытягивается мы его смазали и засунули обратно. Все, собираем в обратной последовательности. По инструкции нужно смазывать редуктор через каждые 15 часов работы. Но кто там засекает это время? Сколько там поработал? Раз в сезон, я думаю, достаточно вполне. Конечно, можно было без мороки купить смазку готовую в магазине. Или на базаре заправить и без всякой мороки не готовить самому. Но у нас сейчас в связи с боевыми действиями что-то купить это проблематично. Так что сделали сами и я думаю она не будет хуже заводской. Поживем, увидим. До свидания.